много сегодня говорю. Надеюсь, вам интересно. Надеюсь, вам интересно. В общем-то, ну, мы все про индусов до да про индусов. Кроме индусов, есть же другие народы. Там, в принципе, даже рядом с индусами есть много вот. Много чего было интересно. А, с одной стороны, были китайцы. Ну да. Сейчас они со всех сторон. Сейчас mm -hmm. они везде. А тогда были только вот там. Сконцентрированы конкретно. У них была своя традиция. У них были свои понимания. А, ну, про меридианы это понятно. Там, кстати, чакр, опять же, считается больше, потому что... Считается, что чакра это любое пересечение меридиана. Ну это там немножко по-другому называется, в общем, не совсем сравнимо с чакрами. Но... Из того, что нас там может интересовать, это три Дзентянь, Снеговичок. Ну как бы день себе, да и день тяне. Они там себе выращивали пилюлю бессмертия, опираясь на эти три день тяне. Это относилось к, ой, как они называются? Фу, забыл. У них конфуцианство, буддизм, да, сизм. Да -си. вот. У даосов там три день тяне, вот. а совершенно верно, цыгунья три день тяне. Они немножко все это упростили. В принципе, это можно соотнести с тем, что у нас есть три мозга. Я уже говорил, у нас есть три мозга. У нас есть головной мозг. Это наш основной. Вот а тут, он сюда там растет, или отсюда он растет. В общем, кто откуда считает. У нас есть сердце. Сердцем мы тоже можем думать. А в эмоциональном плане сердце тоже способно думать. При этом нейронных связей у нас здесь много. Но здесь у нас их не меньше. Мы действительно можем сердцем на многие вещи влиять. Нашим сердцем мы действительно думаем часто. Действительно сердце на многие вещи влияет эмоционально. Ну и в, свое время, в свою очередь влияет и на всю нашу гормональную систему. То есть это один из думательных органов, но не думательных в плане мыслей, вернее дум. Да, я уже много раз повторял, что есть дума, есть мысль. Дума – это то, что мы проговариваем в голове. Опять же, в зависимости от того, где мы там родились. Если мы родились здесь, мы будем думать либо по-украински, либо по-русски. И это откладывает свой отпечаток на образ нашего думания. Либо мы будем думать по-английски, по-немецки. и так далее. Сердце. И еще один наш... Думательный центр Желток. находится здесь, на 20 ниже пупка, чем выше пупка. Это наш кишечник. Это и мужчины чаще думают. А -а -а. Почему? Многие женщины тоже прекрасно <связываются> думают своими кишками. В, общем, даже в момент стресса. В том, причем тут задим? Mm, Стресс, когда это стресс, чем... Да. да, лежит, да. Это проводит, да. Тоже многие Не а, Это у нас выживательный центр. Оно, он ближе всего к животному. Ниже по кардишке. Ну, там ниже. Пальца, там... А куда ты <связь> Про цуни? <связь> Про два цуня? <связь> ну, Я шучу насчет двух цуни. Вот тут вот у нас комок нервов, да? И многие говорят. Это не живот, это комок нервов. Именно живот. У нас тоже в отголоске вот той вот старой традиции, они, в принципе, где-то также же соотносили. У нас много в этом плане похоже. У нас есть комок нервов, то есть не жалея живота своего, шли на войну то есть тоже думательный центр это э, та вещь которая э, ближе всего к животным инстинктам есть люди которые мир тут воспринимают Да. Через у них. У них этот, они даже говорят что у них типа как будто два перископа вот здесь вот так вот стоят возможно то есть э, то что вот, вот вот вот скотина вот животное вот оно у нас осталось вот здесь оно в первую очередь думает о чем? Все, вот это вот, это вот сами люди. То есть, когда говорится, у нас Плавит животный страх, то он срабатывает, Животный страх, здесь, да, да, он здесь. Поэтому, а, я уже говорил, да, я когда занимался рукопашкой, и вот перед какими-то соревнованиями нужно обязательно сходить mm -hmm. в отдельную комнату, чтобы не, не размазать все это по татаме потому что оно само по себе схватывает. Потому что наша тушка, она не хочет, чтобы мы причиняли сами себе вред. Она чувствует, что там может быть, ой, плохо. Есть сердце, наша грудная клетка. Опять же, в славянских традициях грудная клетка, почему называется грудная клетка? Ну что в клетке находится? Сердце. легкие Сама по себе клетка, грудная клетка, это клетка для души. В славянских традициях душа находилась здесь. Не только в славянских. Душа находилась здесь. Ни в пятках, ни как у американцев там в отдельных органов. Ну, в фильмах, да, там «Спасите нашу задницу», то есть «Спасите наши души. Ну, ну, то есть, когда говорится, даже как, когда душа болит, то все равно у людей щемит здесь, как раз, да, вот да, да. Здесь у нас, в принципе, эмоциональный такой центр. Поэтому эмоциональные люди, у них болит сердце, часто болезнь сердца. Либо наоборот, люди, которые скрывают свои эмоции подавляются. Тоже опять же болезнь сердца. Все закрывается. Ну и голова, я думаю, про голову объяснять. Не один, один из баллов. Это думательный наш центр. Голова на ты голова. Это то, что у китайцев. То, что близко да? Близко по той причине, что. Ну, у что же они... А у славян тоже было там, у славян что тоже было, сердце, горло, живот. Э, появилось где-то в 2012 году у славян. Зарод, горло, живот и так далее. Читаешь описание, ну вот, в общем, Муладхара, Сахасрара переименовали. До этого, ну, нету. Ну, как сказать, нету. Еще есть такое, такая традиция, как суфизм. Суфизм. Это мистический ислам. Mm -hmm. Мистическая часть ислама. Данные товарищи вообще были зациклены конкретно на сердце. Все остальное их особо не интересовало. Их интересовала только любовь ко всему миру. Поэтому у них, у них чакрарная система рисуется следующим образом Ой. Это не маркер, что он ладно, кружочки нарисуют Такой четырёхухий чебурашка Это справа Четырехухи, ухи, ухи чебурашка. <coughs> <coughs> вот. У них э -э все это дело называется латаиф. Латаиф. Главная чакра Главный энергетический центр находится в центре грудной клетки. То есть, по сути, это, опять же, все та же, как она, рилочка железа, либо как, что А? Да. Анахат. Да. То есть, все та же анахат. У них она называется Аква. Скорее всего, где-то они у индусов посматривали буду значения пишу да, из индуизма слова слова они наверное как-то здесь, здесь писал перевод, а, это перевод? Ну, да. ну я там первые два пропустил будет интересно найдешь там ничего особенного так кафе, это рух. как это переводится, я не знаю. Это рух по арабски, да mm. кух и сир кулб, кулб. да кулб, да. да. и сир. Mm -hmm. Ну, и у них, в принципе, все связано с тем, чтобы раскрыть сердце, любовь. Любовь, прежде всего, к Богу. Потом можно немножко людям. Ну, и где-то там, в последнюю очередь, к себе. Центр. Это центр грудной клетки. Вот эти чакры на два пальца выше, выше соска, а вот эти на два пальца ниже соска. Вот вот. А если от размера грудников? <смех> <смех> ну, понимаешь, там как бы ислам, грудь учитывается только мужская. А, у них же вот. женщины вроде а? да. признаны в этом а у, году, да? Ну да, да, это в Саудовской Аравии. Так как да. женщина наконец-то признана млекопитающей да? уравнялась по правам с домашними животными, а, то раз, я да, не знаю, обладали ли они чакрой. То есть не заново. Да. Ну тем не менее. пилоты. Саудовская аравия или те, которые рядом? Нет, где-то вот это, вот, где где в этом да. регионе. Да. Где-то там есть попрогрессивнее. Как, сячески, как это у вас. А, э, радикально. Саудовская саудовская но видите, водят и такие Ну, mm -hmm. а, да, только недавно им разрешили водить машину. Ну, а белка-стрелка в mm -hmm. космос летала. Это будете к шейхам, у них будете спрашивать. И вот это, в принципе, я это нарисовал зачем? В принципе, оно нам как бы особо не надо. Но у нас есть похожая вещь. Интересная. Я на это обратил внимание. У нас есть икона в православии. Есть икона, которая, в принципе, особо в православную традицию не вписывается, потому что там намалевано черт знает что. Ну, ничего знает, Бог знает. Бог знает, что. Вот. А, икона называется всевидящее око. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Интересно. интересно. <кх> <кх> Видели? Mm -hmm. Вот. Схема очень похожа. По сути, идет центральный рисунок. Всевидящее око. И идет обозначение. Там три животных. Орел, а, бык, Лев и кто-то там из пророков, или не пророков, а святых. Вот. Скажем, есть, что святой, на самом деле там не святой, там как они называются. В общем, не важно. В общем, мужик как это нарисован. Вообще, там читается, по-моему, Архангел. А... Который mm. там в, в обличии, ну, там, да, там no, есть. Именно, именно так, чтобы в классике, в, классике, в переводе, один из... Mm. Mm. Потом mm. видео будет, я, я, я кону вставлю. Матфея. Да да, да, да, да. Вот, там... Ну, хоть... То есть, э это не это? Она, она. Она, да. Даже. Иоанн, Матфей, там разным вот то есть в принципе похожая вещь очень похожая вещь ну так как обмен в том числе и знаниям, существовал ну и кроме того у меня есть вот распечатка еще одной иконы еще одна икона ага. на которой в принципе изображена божим как она называется? Не, а, не, не помню, как она точно называется. Я вам потом чуть позже смогу сказать. И вот здесь вот есть какие-то непонятные шарики. Где шарик? А можно